Свитка без серединки, нету поля без тропинки, нету солнышка без неба, нету трапесно, без хлеба, нету дома без порога, а меня без бока. Сегодня православные крестьяне всего мира отмечают великий праздник – День святителя Иоанна Златоуста. Вселенский учитель и один из величайших отцов церкви, составивший главное христианское богослужение – литургию Иоанна Златоуста. Знаменитый проповедник, его беседы, записанные скоропистами, и до сего дня восхищают читателей глубиной мудрости, абсолютной преданностью православию – и необыкновенной красотой изложения. Поэтому он и назван Златоустом «Золотые уста». Так как его слова необычайно красивы, книги святителя Иоанна Златоуста всегда пользовались на Руси особой любовью. Христовой. Ты захочешь с ней бороться, тот неизбежно погибнет. Это все равно, что получится войной против неба. Да,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 Мамочка одна, ну, как с тобой тепло Я молю сначала, чтобы ты жила Чтобы ты здоровая, мамочка была Жизнь мне подарила, мамочка моя Больше всех на свете я люблю тебя И тот стакан дал силы слова «Жить». Поверил он, есть в мире доброта. Минуло много лет, и доктором он стал. На входе женщину увидел ту, что дала когда-то молока. Она была больна, причем серьезно. Ей срочная операция нужна. Он жизнь ей спас, все силы приложил. Живет и побеждает доброта. Квитанцию к оплате принесли. «Всю жизнь платить», — подумала она. Но все... Но, взяв листок, не верила в глаза. От радости заплакала она. «Оплачен счет», — он рядом подписал. «Оплачено стаганом молока». заповедях, чтобы он послушал тебя в молитвах. Иоанн Златоустов. I'm С этим замечательным праздником Желаем счастья, христианской любви, добра и твердой веры Славя земной подвиг великого святителя Научимся не страшиться страданий, причиняемых нам телесной боли Душевной скорбью и нанесенной обидой Пусть жизненные невзгоды не обращают нашу душу Пусть радость вселяется в наши сердца обильно и спросим у свидетеля Иоанна Златоуста дара светлого мужества, с которым он сам прошел свой весь жизненный путь. Вместе с великим угодником Божиим. Возблагодарим Бога за все совершающееся с нами. Все дарованное нам Богом в этой жизни. Слава Богу за все. Аминь. Спасибо.